Привет, друзья! Сегодняшнее видео будет в формате стартовых роликов проекта. Времени не хватает ни на что, просто навалилось со всех сторон. Приношу свои извинения тем, кто ждет продолжения галантного проекта. Оно обязательно будет. Просто тема в режиме стандбай. Мне нужно ответить от нее, для того, чтобы развести все накопившиеся неотложные дела. Плюс ко всему, откуда ни возьмись, хотя, честно говоря, ниоткуда не ни возьмись, проблема была и она прогрессировала, я сам ее создал В общем, появилась серьезная проблема с наддувом вот у этого глазастого машина постоянно вываливается в аварийный режим там какой-то глюк с рециркуляцией газов с клапаном EGR с мембранами есть такие клапана, которые регулируют блокируют, скорее всего, подачу воздуха на турбину и на клапан EGR вернее, не воздуха, а вакуума с ними что-то не то и машина не тянет постоянно в аварийке короче, сложности нет грамотного диагноста, которому можно было отдать машину для того, чтобы он поставил диагноз. Точнее, такой специалист он наверняка есть, но просто я пока еще его не нашел. Отдавать машину к официалам, ну это, во-первых, дорого, неоправданно. А во-вторых, как показывает практика, как бы это странно ни звучало, ну, у меня сложилось такое стойкое ощущение, что 99% дилеров, это мошенники аферисты это не просто голословное обвинение лично на моей практике человеку меняли всю систему стояночного тормоза хотя у него просто отлетела контактная сварка и сама ручка тормоза она отделилась от кузова то есть нужно было просто приварить и все проблема была обрешена но ему поменяли ручку тросики и задние э, нагладки и пример это не единичный лично я отдавал машину с проблемой в гараж и забрал ее оттуда С нерешенной проблемой Ну и в итоге я заплатил 370 евро, по-моему Ни за что Мало того, что проблема не была решена Ее еще усугубили вот. Но это как бы отдельная история Это жизнь Просто нужно некоторое время на то, чтобы вернуться Опять э, в нормальную рабочую колью жизнь жизненное русло В дальнейшем я планирую выпускать По два ролика в неделю В моем понимании это оптимальное количество Если вам кажется, что количество должно быть иное. Пожалуйста, дайте мне знать. Тем временем мы подъезжаем к цели нашей, нашего сегодняшнего путешествия. Вот. Вы, наверное, узнали его. И посмотрим, какой будет сегодня базар. Хозяин вот этого пыжа уже... Без привлечения второй час мурыжат, вот так вот, больше часа они катаются, короче, меняются, передают машину друг другу и дожимают хозяина вот таким образом, вот. дикий способ, но эффективный, бывает, что кружат по паркингу 15-20 минут, а это уже больше часа, вот. терпение хозяина, видимо, железобетонное, ну, они просто такие, как сказать, вежливые, они не могут себе позволить выгнать его, Наш человек давно бы уже пинками выгнул из машины и сказал, пошел вон что ты, что за дела, что за карусель. А они терпят. И вот так вот кружится, кружится машина. С пацанчика перепугали бедного. <соцентрическую <соцентрическую <ценность> это, говорит, мой папа продает. Оставьте в покое, говорит, меня. <соцентрическую ценность> Такого я не видел еще. Это, говорит, не я, это мой папа, говорит. Короче, вот вот <laughs> я, Россия, где-то. Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? так Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? Декли? Короче, деньгами пугают наличными. Обычно пугают кулаками, а эти деньгами пугают. А машинка неплохая, в принципе. А, типа жизнь работе и поливизаж. А, а браво. Апеллек 1200 евро. КПшка. 176 тысяч километров. Вот эта машинка мне очень нравится. Думаю, такой жене прикупить со временем. Не знаю. Есть мне шарм. Ой, это еще какая-то крыша полупанорамная. Красивая, честно говоря. Но мне нужен автомат. А тут механика. Что не говорит, последние тетроины, они стильные машинки. Дизайнеры хорошо поработали. Аркантара в комбинации с тканью. Прикольно получилось. Задние подголовники. Автоматический кондиционер. Прикольная машинка. а я? Уимиль. Я все жоли аккаунм. Ой, все а. то Je vais acheter pour ma femme mes boîtes auto, ils savent pas rouler avec les boîtes mécaniques. Hop gars. Ça, ça c'est intéressant. Vas-y tire-le. Hop. Mais attends, au niveau de sécurité, c'est chaud, non Si ça casse une fois, si tu roules comme ça, il ça casse. Dans ta tête. Tu vas voir la misère, Ça fait peur. Il y a combien de kilomètres Exclusive on a un modèle Восемь тысяч просят за машину Тачка реально прикольная 1.6 бензин вот прикол, еще один тип. Короче, не дает машину попробовать. Так, уже втягивающий. Моросит. Прикольно, не даю, говорит. Дай попробовать, не дам, говорит. Купи потом пробуй. Я такой уже видел один раз. Сегодня второй. Оп! участники проекта просят показать Бывают ли премиальные машины на диком рынке бывает иногда вот это вот не совсем уж супер такая свежая 2005 год но неплохая семерка вот не пойму это лонг или нет по моему не лонг нет не лонг так, сегодня у нас на обзоре, шучу, конечно, обзор дело серьезное, к нему нужно готовиться, просто посмотрим, что из представляет это вот Бэха, утверждает, что машина идеальная, большой километраж немного, но состояние отличное. посмотрим. Точно идеальная? Ну, точно идеальная машина? <Слышите> а, классно А, доводчик, что-ли? <Слышите> Доводчики <Слышите> Ты же русских хорошо знаешь, что ты мне по по-бегистскому разговариваешь? Да, конечно, вот такая машина для дальних путешествий, наверное, будет прикольная. Она очень сухая. О, нет солярки. Я говорю, там нету этот дизель. 80 говоришь, да? машина немецкая теперь понятно что она выпущена Германии, но она приехала из германии в бельгию И когда такие машины приезжают из-за границы ну, по францию бельгию неважно куда автоматически на 99% можно быть уверенным что у них километраж взорванный нечестный то есть между странами часто уже появляются какие-то договоренности между дилерами а раньше договоров не было Выход беспредел был. Это продолжается, потихоньку до сих пор по привычке. Но я думаю, скоро эту ловочку прикроют. Это капец. Становится хуже и хуже. Я, на я. Десан, ты нормально! Десан, десан! Десан, десан! Десан, десан! Десан, десан! Десан, Oguntuk Ne重inerli Munir yeten player 奥 вот такие вот истории постоянно случаются с «Опелями» Дикая проблема у дизелей от «Опеля» с помпами, с ТНВД Постоянно ломаются, машины троят, дымят не заводятся поэтому будьте осторожны при покупке опеля на дизеле